Привет, с вами канал Хай Китай. Сегодня у нас на испоконке такая посылка. Положили ее чисто в почтовый ящик. Сейчас посмотрим, что находится там внутри. Наверное, даже без ножика вот так откроем мы. Нет, лучше ножиком. Тут. Аккуратно. Все, тут ничего нету. Как я понял тут вот такая вот светодиодная лента сейчас попробуем вместе с вами размотать и подключить ее к сети стоила она не очень дорого это точно помню в районе 200-300 рублей как я помню один метр тут очень сильно все запутано сейчас попробуем это распутать а вот конец все мы распутали. Сейчас я вытащу удлинитель. Вот удлинитель у нас. И найду вилку. Вот у нас есть такая вот вилка от моего телефона. Вставляем в розетку. И далее, естественно, светодиодную ленту. Вот так она горит. Вот такая вот светодиодная лента. Как я понял, на задней стороне тут клейкая лента. Вот так залетает третья посылка. Вот так она выглядит. Тут было к ней еще скреплено, еще две, кроме нее. Распаковываем. Нож очень тупой. А, Все, я понял. Это аксессуары на экшн-камеру. Вот, все. Вот и следующая, третья посылка. Поверху мы так разрежем тут. Напоминаю, что ссылки я оставлю в описании под видео. Тут все пусто. Пакетик в сторону откладываем. Аксессуар для камеры, можно так его назвать. И опять убираем в сторону, и достаем еще одну очень огромную посылку. Так, разрежем. Все в пакете пусто. Пакет, кстати, очень большой. А, это маленький штатив до доллара. Сейчас я буду снимать на телефон и покажу, как его можно поставить, наверное, на камеру. Переключила я камеру. Вот наша экшн-камера, которую мы будем прицеплять на штатив. Аккуратно снимаем. Сейчас я поставлю камеру аккуратно. Точнее постараюсь поставить ее. Вот так, наверное, на Powerbank. Вот. Снимаем сам кейс, если можно его так назвать, камеры. Вот камера. А, вот теперь. Сейчас, по идее, мы должны найти. А, все, я понял, переходник. Сейчас еще раз я поставлю видео на стоп, найду переходник и дальше продолжим. Все, мы продолжаем. Вот такая коробка у меня есть, где я храню всякие бумажки, там провода и так далее. Вытаскиваем колонки, провода, тут все, ищем тут, можно сказать, так, переходник. Вот, наверное, он. Да, да, да. Это обратно пойдем. Вот этот переходник нам и нужен. Сейчас опять камеру одеваем в кейс. Сейчас попробую телефон как-нибудь поставить. Все, мы продолжаем. Вот штатив. Я камеру сюда установил. Вот, если честно, галим пластик. Я потом покажу это с камеры. Сейчас его обратно одеваем в кейс. Какую сторону? Вот с другой стороны тут. Вот так. С этой стороны одеваем. Вот. Прикручиваем его и сюда. И теперь вкручиваем уже непосредственно в сам штатив. Как-то держится там не очень ровно, если честно. Так немножко закручиваем. Ну и вот, по идее, все мы установили камеру. Сейчас я, сейчас я уже переключусь на камеру, буду снимать с камеры. Вот я, естественно, и переключился на камеру. Вот так она стоит, но более-менее устойчивая. Можем вот так вот наклонить. Сейчас. Перекрутить немножко. Ножку убрать. И снимать уже с вами распаковки посылок. Вот. Так, будет удобнее, чем у меня камера. Вот тут висит, я не вижу, что она снимает. Но это, естественно, понятно. Сейчас откручиваю камеру и показываю само качество этого пластика. Реально, если вы увидите, он плохого качества. Ну как это объяснить даже? Он плохо разрезан. Тут просто куски торчат. Не так, в общем, нормально. Еще один минус. Сейчас откручу, покажу. Резьба сделана пластиковая. Пластик очень быстро сотрется, во-первых, а во-вторых, он просто очень некрепкий. И так вскоре эта камера просто возьмет и упадет вместе со штативом.